разговаривают два старых хороших друга, и один другому говорит, «Слушай, мне тут птички напели, что ты к моей жене-то похаживаешь, мне это что-то совсем не нравится». А он ему говорит, «Слушай, ты там со своей женой-то сам разберись, ей-то нравится, а тебе не нравится». Жена мужу говорит, дорогой, как тебе повезло со мной. Я для своих лет так хорошо сохранилась, что могу себе позволить без лифчика даже ходить. Муж жене говорит, так тебе без лифчика прекрасно, на лице морщина разглажена». Между дружбой мужчина и женщина постоянно что-то встает. Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее.